Приветствую друзья, на связи Елена Туманова и в сегодняшнем видео я вам покажу, как используя нашу стратегию Smart Money я создала для себя еще один дополнительный источник дохода. Наверняка многие уже слышали о том, что есть бизнес на партнерках, что многие интернет-предприниматели успешно зарабатывают, продавая чужие партнерские программы, продавая чужие курсы, но... Не у всех это успешно получается. И я вам сейчас расскажу, почему не получается. Потому что в любом бизнесе должен быть четкий план действия, что нужно делать, чтобы получили вы положительный результат. Так вот, на нашем курсе мы обучаем людей, как набрать ваш целевой трафик, как создать обширную рекламную кампанию, чтобы вас увидел весь интернет и как сделать так, чтобы люди сами стучались к вам друзья, сами просились к вам бизнес, сами становились вашими подписчиками и были к вам благосклонны, то есть они хотели получать от вас все больше и больше информации. Так вот на нашем курсе мы как раз этому плотно и обучаем, как создать вашу подписную базу, с которой вы бы в дальнейшем успешно коммуницировали. Итак, база у меня уже есть. В процессе обучения за 7 месяцев я создала вот такую базу в Сенлере. Это база моих подписчиков ВКонтакте. У меня есть две группы. В одной 26 подписчиков, а в другой у меня 627 подписчиков. Что же я сделала? Найдя партнерскую программу, очень интересную, на мой взгляд, партнерскую программу. Она абсолютно привлекается с, с тем направлением, которым я занимаюсь. То есть это тема продвижения любого бизнеса в интернет Я отправила одно письмо и уже через несколько минут начала, начала получать результаты. То есть я начала получать живые деньги на свой счет. И у меня еще есть база, подписная база из 385 подписчиков. Это в губле, это e рассылки. То есть я создала всего две рассылки. В общей сложности охват аудитории получился чуть больше тысячи И смотрите, какие же я получила результаты. То есть один единственный раз я набрала подписную базу. Делилась с людьми полезной информацией, и далее люди уже захотели получать от меня информацию. Получили вот такие письма: ну, вот, допустим, открою это письмо. Добрый день, интересная партнерка и актуальная подборочка. Если будет полезно, буду очень рада. Рекомендую вам отличную бизнес-коллекцию. Ну, и здесь описание о чем это. Все, через несколько минут я уже по статистике увидела, что письма прочитаны. Уже начали открывать письма и в течение часа я уже получила свою первую оплату. Это отличная партнерка. Если кто-то еще с ней не знаком, я просто рекомендую. Вот давайте посмотрим. Я запустила 18 числа. Мы запустили с командой моих лидеров, каждый из лидеров сегодня-завтра должны уже выложить свои видеоотчеты. То есть у них также есть подписная база, и у них также есть свои подписчики, те люди, которые хотят получать информацию. И вот смотрите, с 18 числа, видите, вы, я вечером, уже поздно вечером запустила партнерку, и уже вот 18 марта в 23.02 у меня были получены мои первые деньги. То есть 18, потом 19, -го, 19, -го, 150, 50... Отличная партнерка с моментальным зачислением денег 19, 21, 22. То есть, понимаете, это деньги, которые неделя прошла всего неделя и давайте посмотрим, сколько же это в денежном эквиваленте. Перехожу в Яндекс Кошелек, расчет партнерки идет сразу же на Яндекс Деньги. Вот с 18 числа, 18 числа в 19:02 в 19.02 началось поступление денег. То есть это мои личники. И по 50 рублей это э, люди, которые покупали уже у моих личников. То есть видите, 150, 150, 150, 50, 50, 150. Вот смотрите, это все живые деньги. Тут я уже оплачивала рекламную кампанию. Да, то есть я уже тут же этими деньгами пользуюсь. И вот смотрите, и 21, и 22 -го. И все, вот до 26 числа, до половины сегодня, крайний платеж произошел сегодня 26 марта. Но это когда проводится массированная реклама, всегда очень быстро начинается приток покупок. И вот еще небольшими суммами, если я не буду давать рекламную кампанию, у меня сделана рассылка на моих новых подписчиков, поэтому люди будет еще эта партнерская программа будет еще долго работать и будет приносить мне еще определенный доход. Вот таким образом работает наша стратегия Smart Money. Действительно, с помощью нашей стратегии можно раскрутить любой бизнес в интернете, потому что решаются одни и те же проблемы. Единственное, есть, конечно, нюансы, но все работает на 100%. Если вы хотите научиться так же, как и я, так же, как и мои партнеры, единожды простроить стратегию, единожды получить алгоритм действий в интернете и далее уже раскручивать и зарабатывать в любом бизнесе, приглашаю вас на наш курс. Все мои ссылки, все мои контакты находятся внизу под видео. Причем наше обучение может получить каждый желающий, независимо от того, в каком проекте вы работаете. Достаточно стать партнером моей команды, это обязательное условие. Только на этих условиях можно получить доступ к обучению без первичной оплаты. Итак, если у вас остались вопросы, пишите, звоните, с удовольствием дам вам более подробную консультацию с наилучшими пожеланиями.